Да. самолетик да. и сфотографирую чудовище. И что Сотка ты взял? смог сделать? Я нашел самолетик. Где? Он лежал в здании подвоя. Подвале. Намного было страшно. Нет, ну так было забавно. А, Отдели. Отдели. А где едет. самолетик? Что с ним? Самолетик. В итоге я самолетиком пошел в столовую. В итоге ага. мы столкнулись с большим братом. Ага. Я его убил, забрал у него шарики, uh -huh. потом мы столкнулись с Женей, Женя меня убил, забрал шарики, <сёк> <сёк>, которые я отлутал и Леши, потом получается Женя пошел, я услышал, как его обратно Леша завалил, и Леша забрал, обратно забрал свои шарики, вот, потом мы столкнулись с ребятами, там мы с ним пострелялись, опять друг друга пошла какая-то вот перестрелка, обоюдное лутание, uh -huh. потом мы... В итоге пересеклись с кем-то здесь, в этом здании, поползали, разбежались, в этом здании поползали, разбежались, ну и, собственно говоря, практически вся игра закончилась. Ну а самолетом-то что в итоге? делал? он? Самолетом я Леша забрал. За то, что я не смог выполнить. А с монстром что? С монстром я до него не добежал. А как так? Ну, просто так. Я искал шары. Ну, а в итоге что у тебя вышло? В итоге у меня 100 рублей да. и все. И куча шаров. Куча шаров. Ну, и куча фрагов, да. Да, и куча фрагов. А где они? Ну, они все лежат, мертвые. А, а что, что с них не, сня... не снял? Нет, я с них снимал только шары. А, Потому что не больше ничего не было. Ну, а жизни? Жизни забрал, у меня ее обратно забрали. А, понятно. Так что в итоге такая была обоюдка. Ну, в общем, ты устал? Нет. Но еще продолжу. <связывая> бы отбегал бы, да, да но. Давай. Сейчас побыть.